здравствуйте в эфире школы студии киры соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 6 по 17 октября 2022 года замечали ли вы насколько скоротечно время вот только что мы встречали 2022 год год связи с родом родовых систем убеждений и энергии сбытия в родовой системе. А уже находимся в конце года, середина осени. Октябрь. Время формирования зачинов и событий будущего года. Время о зимы и своих мыслей, желаний, зачинов и составления планов на будущее. Астрономический месяц начнется 8 октября. По китайской метафизике это месяц металлической собаки, месяц обдумывания планов на будущее, осторожности, внимательности. В это время следует обращать внимание не только на крупные события, но и незначительные подсказки, знаки и символы. Следует включить нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Ваша интуиция, знания и опыт предков помогут вам прожить этот месяц и положить зачины на будущий год. 6 октября. Четверг. Звезда хранилища. День очень подходит для приобретения недвижимости, а также другого имущества длительного пользования. В этот день также можно положить деньги на депозит в банк на длительный срок. Однако, это средний по благоприятности день, и хотя в нем есть хорошая звезда, его вполне можно использовать для многих вещей. Это хороший день для молитвы и медитации. В этот день можно передвигать мебель, чтобы обновить энергии в доме или квартире, а также Благоприятный день очищения спальни и кровати, подушек от негативных мыслей, сновидений и бессонницы. Не планируйте важные дела с 15 до 17 часов. 7 октября, пятница. Управляет днем звезда небесного счастья. День подходит для свадеб, благоприятен для любовных дел и романтических встреч, семейных событий и торжественных мероприятий. Его можно использовать и для зачатия ребенка. Благотворная энергия этой звезды сглаживает негативные влияния плохих звезд. Это самый удачный день из всех 12, приносящий хороший результат. Успех! Один из дней, который формирует схему трех гармоний месяца. Прекрасный день для любого рода занятий. Свадьбы, открытие бизнеса, подписание контрактов, приема на работу, поиска работы и устройства на нее, начало строительства, переезда в новый дом, отъезда в путешествие, начало курса лечения или диеты, Обращение за медицинской помощью, религиозных обрядов, молитв, обращение за благословением, поступление на курсы и начало учебы. День имеет эффект удвоения успеха. 9 октября, воскресенье. Бережет День звезда хранилища День принятия означает подведение итогов и получение результата. Хорошо принимать то, что причитается в первую очередь вознаграждение и признание, а также завершать начатое ранее. Хороший день для получения подарков и приятных сюрпризов от близких и родных, а также для свиданий и прогулок. День хорош для обдумывания. И прописывание своих желаний на будущее хорошо начинать обучение как учиться так и проводить курсы а также устраивать свадьбу начинать новую работу не планируйте важные дела с 9 до 11 10 октября понедельник один из самых чистых и лучших дней для реализации планов. Главное условие – в этот день следует находиться в состоянии гармонии и баланса. Не следует в этот день указывать близким, как жить и что им следует делать. Лучше провести день в уединении, молитве и сотворении событий будущего года зерно посеянное в этот день даст свои плоды и благоприятные события через 7 месяцев в этот день мы наполнены светлой энергией жизни земли и луны и следует разумно распределять накопленную энергию знания и опыт будьте в этот день как впрочем и в другие внимательны и осторожны в быту с острыми и режущими предметами огнем кипятком а также будьте внимательны на дорогах будучи пешеходом и за рулем автомобиля в этот период возможно сбои в работе телефонов планшетов подключение к интернету сбои в системе паролей к мобильным банкам будьте внимательны и не нервничайте по пустякам. Среда 12 октября. День созерцания и наблюдений. Это день кармических узлов и бумеранга. Что посеяли ранее, то и получите в этот день. Обдумайте свои поступки за последние три месяца. Осознайте праведность мыслей, слов и поступков. И не удивляйтесь, если вам в этот день будут дерзить, хамить, вредничать с вами и не слышать ваши просьбы. Если же вы ранее сеяли доброе зерно, то сегодня мир и люди будут к вам расположены и внимательны. Также это день иллюзий искаженного восприятия. Не следует поддаваться и следовать чужому мнению. Не стоит принимать поспешных решений в сфере инвестиций. Не следует давать деньги в долг. А также не стоит обижаться на близких, если их мнение не совпадает с вашим. Не усугубляйте конфликт, а просто промолчите. Поговорите по душам в другой день, и тогда сможете понять друг друга. 15 октября, суббота, день активной энергии, быстрого принятия решения, день храбрости и бесстрашия, хорошие физические нагрузки, быстрая ходьба и легкий бег. Хорошо провести часть дня на свежем воздухе, даже в простой прогулке, вместе с близкими или единомышленниками. В этот день опасны ложь клевета ссоры корысть выгода полученная в этот день кратковременно не принесет долгосрочной прибыли сфера здоровья первая неделя октября содержит звезду физической опасности поэтому неблагоприятно заниматься рискованными видами спорта в первую очередь связанными с водой или недалеко от воды и в целом рисковать. Можно. Умеренную нагрузку, особенно если начали заниматься физическими нагрузками после длительного перерыва, лучше заняться легкими растяжками, пешими прогулками, аэробными упражнениями. В пятницу, 6 октября, правит Небесный Доктор. День очень подходит для проведения медицинских процедур и обследований поиска хорошего доктора и визиты к врачу хорошо пить травяные легкие чаи а также красные ягоды клюкву бруснику и облепиху сфера любви любовь одна из самых уязвимых сфер каждый из нас подвержен эго-реакциям влиянием эмоций смене настроения после лета отпусков, взрослые вернулись к рабочей сфере, а дети и подростки пошли в школу или лицей. Многим сложно перестроить, тем более, сейчас нагрузка в школе огромная, дети нуждаются в нашем внимании и заботе, взрослые переживают из-за мировой ситуации. Стоит ли питать своим беспокойством подобные ситуации? Лучше совместно с духовно светлыми людьми монахами и верующими молиться о мире и спокойствии. И, конечно, не следует вносить в свою семью конфликты и усиливать общее напряжение. В личном плане хорошо устанавливать границы взаимоотношений. Поговорить откровенно о своих переживаниях. Но не стоит ежедневно паниковать и ссориться. Куда внимание, туда и сила. Лучше проявите заботу о родителях, предках и малых детях. Они очень нуждаются в вашей любви и уверенности. В эти дни не стоит начинать строить дом, переезжать в новый дом, а также неблагоприятно отправляться в длительные путешествия. Сфера денег этот период прекрасно подходит для сбора старых долгов, платежей и комиссий, а также для вскрытия запасов, например, разбивания копилки или снятия денег с депозитов. Хорошо придерживаться старых планов, принимать новые товары, охотиться, покупать домашних питомцев. Хорошо что-то возвращать. Можно вернуть даже просроченные долги. На растущей Луне нужно обдумывать свои действия в сфере денег, подбирать верные мысли и кодовые слова и совершать верные действия. Желания рождают наши мысли. Мысли наполняются верными кодовыми словами. Однако только действия дают результат. 10 октября. В школе студии Кири Соболь пройдет практикум портал денег Азинки. Он для тех, кто готов улучшать свою жизнь не только в сфере денег, но и обрести единомышленников, познать кодовые слова и познакомиться с силой своих мыслей, слов и действий, познать свою силу мастера желаний и улучшить будущее всех родных и близких. Подробно о портале. Условия участия и регистрации вы можете ознакомиться на сайте kirosobol.ru. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!